Ну что же, друзья, снова приветствую вас на канале Сквозь и звездам. Меня по-прежнему зовут Ярослав и ту -ду -ду -ду -ду -ду... дом 2 продолжается. Конечно, я думал, что я немного все в другое русло перетечет, и мы с Анычем там в какое-нибудь ближайшее время договоримся устроить боевые состязания и выйти там где-нибудь в ринге на перчатках, но нет. Нет, оказалось все совсем не так, и Саныч дружелюбный человек, который намекнул мне, что я ошибаюсь. В чем же дело? А, дело в том, что под последним видеороликом, где я смотрю, как Саныч смотрит, как я говорю про видео, которое он записывал, если вы еще не запутались, оставил мне комментарий: "Ярик, угомонись уже. Ты мне не интересен". Это пишет человек, который ценит свое время. И время которого стоит намного дороже чем мое хотя он там и под ролик зашел и там что-то даже посмотрел наверное и вот оставил даже комментарий как-то нестыковочки какие-то проходят вроде не интересен вроде время даже у него очень дорогое хотя он тратит его а, на неинтересного человека по его мнению так я ему пишу было бы странно если бы ты парнями интересовался я к тебе не лезу я своим зрителям рассказываю как их могут вести в заблуждение аферисты в соцсетях Ну, в принципе если вы посмотрите этот видеоролик последний мой я его оставлю в описании то вы поймете что саныч там вводит людей в заблуждение то есть представляет из себя человека которому не стоит доверять в принципе значение слова аферисты она близко к этому или это оно и есть саныч мне отвечает Запомни свои слова про аферистов. Придет время, и ты извинишься за это публично. Я подожду. Я воспринял эти слова как запугивание. Я помню, там Захарки, но еще кому-то угрожал. В общем, я ему пишу. Да хоть 10 раз извинюсь. Я ему перед этим хотел, ну вот видеоролики, которые записать хотел с вызовом Саныча на боксерский там ММА поединок. Хотел сказать, что Саныч... Если честно, я бы перед тобой и так извинился, если бы понял, что я был неправ, что я там на тебя нагнал зря, то, что действительно все, что ты говоришь, это правда, ты мне потом предоставишь с доказательствами по фактам всю эту информацию разложишь и я пойму блин какой я дебил был извини меня саныч за то что я мудак такой конченый а, вот это я хотел сказать я в принципе и сейчас это говорю а потом думаю, ах, и он мне еще угрожает ну я тут ему написал что а, вот уважение запугиваниями не зарабатывается а к нему уважения нет но ну, это я написал после того как он мне якобы угрожать начал по моему мнению ну а страха тем более. Так что хоть на танки приезжай, это ничего не изменит. И я действительно такой позиции, вот если вы помните, как Майорва где-то там, ой, Майор, Михалыча где-то там встретили, когда было видео, когда они там в Москве собирались или в Сочи, я уже не вспомню, где, где Михалыч стоит, глазки бегают, испугами такой, говорит, нет, с Юркой я не знаком, и всякие такие дела. А я действительно считаю, на сегодняшний момент, пока, конечно, ко мне не ворвались какие нибудь люди с автоматами там или еще чем-нибудь, что за поступки, в которых я уверен, что я прав, я извиняться не буду. Возможно, кто-то это даже потом опровергнет такими же действиями, да, просто натравит на меня каких-то людей или сами приедут и вынудят физически извиниться. Но суть-то в чем остается? Суть в том, что мнение мое, оно в лучшую сторону точно не изменится. И поговорка бояться значит уважают. Это какая-то дебильная дурацкая поговорка. И те, кто ее говорят и в нее верят, это какие-то олени. Потому что все работает совершенно не так. Уважение угрозами точно добиться ну никак нельзя. Ну, В моем случае, возможно, есть люди, которые действительно после того, как им угрожают, начинают уважать этого человека. Животный мир такой своеобразный. Так, и тут мне Саныч отвечает, Ярик, ты видать по жизни перепуганный, я тебе нигде не угрожал, я имел в виду ситуация, заставить тебя извиниться, вопрос времени для тебя. Тут тоже непонятно, какая ситуация, я все-таки пойму, что я олень тупоголовый, и Саныч действительно, как пророк нам правду вещал, или ситуация, что ко мне люди с автоматами придут. В принципе, мне не важно, какая это будет ситуация. Я даже больше скажу, я во второй ситуации, когда ко мне придут, тоже могу извиниться. А только искренними ли будут эти извинения, если меня жизнь уже вынудит? А если, Саныч, ты такой правдоруб, ты много чего о чем знаешь, как ты рассказывал в своем ролике, что тебе мешает предоставить факты? Факты, после которых я извинюсь. Я же вроде не глупый человек, если я сопоставлю один факт и другой, то я пойму, где из них истина. И теперь давайте к слову, к аферистам. Вот он говорит: Я, ты извинишься за афериста, все дела. Давайте перейдем к, виде к видеоролику Саныча и посмотрим два комментария. Буквально два комментария, которые тут до сих пор есть. Я даже удивлен, что они есть. Может, он не умеет их удалять или еще что-то. Когда деньги вернешь, или ты можешь брать в долг, верни бабки. Обращение к Санычу без ответа. А занятой человек мне в Телеграме звонит. Я трубку не беру, но я его время уважаю, он же занятой человек, очень дорогое время. Думаю, нет, пусть лучше зарабатывает деньги, чем тратить его на неинтересного человека. Потом я еще видел два уведомления, у меня были голосовые, думаю, ладно, потом послушаю. И вот как время, минуточка свободная выдалась, захожу, нету, подтер, видимо, или что-то не то сказал, или на самом деле на ютубе были угрозы, тут уже не разберешь, потому что Саныч, ну я не знаю. Я не знаю как обиженная девочка может такое сравнение но ну, вот часто встречается такое что девочки когда психуют они там что-то могут вспылить отправить а потом почистить подумают ой блин делов я наделала может быть и так все было а может быть и нет этого мы уже не узнаем Самыч, конечно может прекрасную историю рассказать но стоит ли ему верить <кх> так верни деньги или ты пустозвон просрочка полгода также без ответа. Ну, есть один ответ. Но тут человек пишет, это же мошенник. Что вы от него ждете? И вот мне интересно, еще каких ты извинений ждешь, даже в будущем? Если, ну, аферист. Аферист на лицо. Если есть какие-нибудь факты доказательства тому что ты не эфирист или то что ты ни у кого ничего не отдалживал то предоставь их предоставь доказательства всего того что ты сказала криптовалюте призм а самое главное знаете что вот я в прошлом видеоролике читал вот это все а саннач то ответил вот тут саннач ответил и вы просто еще раз проанализируйте эту ситуацию, что он говорит про призм, какие негативные стороны в его ролике, и посмотрите его ответы. И как он вообще отвечает? Зайди в Google и Айс скачай правки там идут сейчас, он в тест режиме, ббб, ббб, два года покер в тест режиме. Ладно, на этом уже закончим, а, Саныч, если там, ну, нету никаких фактов там смастерить их по-быстрому никак не получается то не знаю не знаю что в этой ситуации делать но мне кажется ты не компетентный человек и не в ту среду ты зашел чтобы доказывать свою компетентность возможно перед школьниками какими-нибудь ты сейчас и выглядишь вот 8 человек тебе лайки поставили не знаю это или 8 твоих аккаунтов или ты кого-то заставил извиниться и поставить лайк но возможно для этих людей ты сейчас выглядишь мачо настоящим мужиком который чего-то стоит но исходя из даже вот этих комментариев которые тебе оставили исходя из того что ты не можешь свои слова подтвердить каким-то материалом доказать что ты не пустозвон саныч что ты не пустозвон не знаю не знаю зачем ты это вообще начал делать и теперь мы плавно перетекаем к другому балаболу не знаю как его назвать наверное в названии я включу его имя это сергей иванов я ему просил в прошлом ролике говорю да ты напиши мне в телеграме напиши все претензии которые есть к призм потому что он постоянно говорит то-то там не то то-то как-то из контекста что-то вырывает по фразочке вкидывает потом диалоги в другое русло загоняются но тут я говорю вот всю основную претензию выскажи и я ее разберу если надо там обращусь к разработчикам и возможно они там мне дать ответ иногда отвечали думаю в этот раз тоже если с технической стороны особенно то в их интересах тоже чтобы э, про монету как надо да как оно и есть что же пишет иванов это единственная его претензия которую он сформировал 708 не знаю это тайминг времени или сообщение которое он копировал вы в корне не правы представим ситуацию вы купили призм по одному доллару у юры майорова 21.04.2017 года и держали их все время по сей день до 21.04.2021 года ежедневно реинвестируя свой пар и не обменивая монеты на фиат. Вопрос, какую ежедневную доходность вам надо иметь, чтобы за 4 года хотя бы выйти в 0. Делим на 1 доллар, на т, т т т т т, получаем разницу примерно в 117 раз. Чтобы компенсировать убыток в 117 раз, рассмотрим, какой нужно иметь доход с промайнинга с учетом ежедневного реинвеста добытых монет. То есть с учетом сложного процента за период такой-то. Прошел 1461 день, следовательно нам нужно корень тысячи Ч ⁇ ты? Блять. та-та-та. Либо очень богатые люди, та та та та та та та та та та та та та та та та Mm -hmm. Mm -hmm. людей соответствующих той и другой категории в сумме не более 5 процентов от общей массы это те кто успел выйти в ноль или чудом выскочить в плюс все остальные включая привлеченных в млм структуры остались в глубокой жопе и с огромными убытками им было гораздо проще купить bitcoin 21 18 и на сегодняшний день выйти с 45 кратной прибылью в 4000 с полов... 4000 процентов и меньшими рисками это небезопасность инвестиции в подобные скамкоины и незнание вами элементарной математики это основная претензия давайте мы ее сейчас сформулируем. основная претензия Сергея иванова заключается в том что если бы мы если бы мы вложили в призм то мы остались в глубокой просадке в 117 раз то есть получается 117 раз на 11700 процентов вот он в биткоинах привел 4500 в плюсе 11700 процентов мы с криптовалютой призм в минусе а, ну что же тут можно сказать тут можно сказать что это скорее всего обиженный человек который на своем жизненном пути хотя он говорит что он никогда не покупал криптовалюту призм но затрагиваются такие мыслишки что он купил криптовалюту призм и по своей неопытности глупости остался в просадке то есть он проиграл в этой игре зафиксировал убытки вышел теперь ходит негативит, или это купленный какой-то человек тролль возможно это сам майоров даже сидит так разгоняется тут теории может быть очень много что я хочу сказать по поводу этого поста во-первых стоимость монеты Регулируется рынком. Рынком управляет кто? Люди. И от того растет цена или падает, в этом не виновата сама криптовалюта. Криптовалюта это вообще неодушевленный механизм. То есть у него есть какой-то алгоритм, по которому он работает, и он никак не влияет на цену. Ну, конечно же, когда а, туда не вносятся какие-то поправки разработчиками, но каких-то критичных а, поправок, которые как-то бы во вред системе шли в криптовалюту призм, не вносилось. То есть на настроение людей на настроение нормальных адекватных людей это никак повлиять не могло тем самым просто иванов обвиняет других людей то есть люди которые верят в биткоин они молодцы а люди которые верят в призм они глупцы хотя и то и другое криптовалюта и по техническим свойствам призм даже превосходит криптовалюту биткоин поэтому о чем мы тут сейчас говорим во-первых во-первых, он очень часто обвиняет Майорова, но тут я не увидел ничего, что он обвиняет как-то разработчиков. Во-вторых, я сегодня прочитал такую прикольную штуку, что если бы вот я зашел на CoinMarketCap, и там с 19 мая 2017 года а, вроде график был, или я попал на 19 мая, думаю, все, 19 мая, давайте будем а, брать эту дату за основу. И я сделал такую табличку, где я каждый месяц 19 числа допустим вкладывал бы в криптовалюту призм 100 долларов покупая ее по любой цене именно на сумму 100 долларов и у меня получилось что в итоге за весь период я бы вложил 4800 долларов и было бы у меня 155 тысяч монет вроде бы вроде бы сумма была какая-то такая без парамайнинга парамайнинг который накапал за все эти 48 месяцев я не учитывал я брал чистые монеты которые я купил парамайнингом там еще пускай ну процентов но ну, не знаю ну процента 3 там точно накапало. это тоже ну плюс минус там давайте возьмем 10 тысяч монет но я их не учитывал и получилось что средняя стоимость одной монеты у меня была 3 цента сейчас цена у нас полтора цента. Кстати, Иванов под прошлым моим видеороликом говорил, что призм никогда не дойдет до цены в один цент. А, то есть он раньше так говорил, но потом он говорил, ой, сколько она там продержалась, сутки, да это вообще, это фигня. Сейчас мы видим, что уже и цент преодолели, и полтора цента, и уже неделю вот в этих пределах торгуемся. Поэтому такой себе эксперт от Иванова, такой же, как и от Саныча. То есть люди, которые просто смотрят на цифры, считают, но забывают об одном, об одном что это инвестиция. Если ты грамотный инвестор, то ты никогда не будешь продавать свою инвестицию а, дешевле, чем купил. А потом бегать и жаловаться, что ты такой кретин рассказывать об этом на весь интернет. Конечно, бывают ситуации, когда ты вынужден будешь продать, но заходя в этот рынок, ну ты точно должен понимать о рисках, которые могут быть, и потом пенять стоит только на себя. Что пытается доказать Иванов, я не понимаю. Он опирается на прошедшие уже события, и тут, конечно же, я могу сказать, покупай, надо было покупать Binance Coin. Что же вы глупцы не покупали Binance Coin? Конечно, когда уже какое-то действие прошло, не действие, даже какое-то событие, когда было пройдено, то опираясь на предыдущие исторические данные, мы можем рассуждать, как будто мы в этом эксперты. А что будет вот представим давайте что будет если криптовалюта призм через год будет стоить 1000 долларов что тогда скажет иванов а ничего он язык в жопу засунет и потом его вообще не будет видно на просторах интернета потому что если бы это был крутой какой-то мега специалист вряд ли бы он прятался под вымышленным скорее всего именем и не ставил бы даже фотку свою да на аватар это был бы какой-нибудь дядька такой или подросток мы не знаем кто это а он бы там завел свой блог, чаджи он свой создал и рассказывал бы людям показывал что вот он знаток в этой сфере какими-то еще другими своими проектами я не знаю статейками о криптовалютах о финансах он бы показал свою экспертность и тогда бы люди его уже прислушивались но когда это всего лишь какая-то картинка там биткоин нарисован рассказывает нам что-то не подкрепляя это а тоже вообще ничем Да, цифры это правдивые цифры но я говорю он говорит вот кто купил по доллару у них в 117 раз инвестиции уменьшились ну, ну можно сказать а кто купил не по доллару а по моей схеме которую я расписал каждый месяц в один, одного и того же числа, допустим, 19. Если бы вы, вы покупали на 100 долларов, то у вас бы средняя цена монеты была 3 цента. Не 1 доллар, 3 цента. Это в, в расчет я даже брал 19 число пр прошлого месяца, апреля 2021 года. Представляете, усредняясь... Как можно дешевле закупить монету? А если бы еще большими суммами закупались а, на низах, вот этих, которые были, тогда бы еще дешевле у вас монета была. А если бы еще так много кто делал, тогда бы и курс так не просил. Потому что в Призм был период, когда люди туда реально забежали на хайп, и потом испуганные, не знаю, начали просто все сливать и выходить в минуса. Ну, я не знаю, я не знаю, где сейчас эти люди, что у них происходит, но это не совсем здравые вещи, и никому не рекомендую так делать. Вы, если купили какую-нибудь криптовалюту, то вы ее не продаваете дешевле, чем вы ее купили. А если вам нужны деньги значит вы уже изначально не так ее купили неправильно ее купили на сумму которую вы не можете себе позволить потерять вы его вы ее купили вы бы пошли в банк и купили там грамм 5 грамм в 10 полкило золота и все этот металл менее ликвиден не вкладывайте суммы которые вам могут очень быстро понадобится криптовалюты в качестве инвестиций долгосрочных инвестиций Призм я рассматриваю именно как такую. Если вы хотите поспекулировать, трейдингом позаниматься, то есть очень много ликвидных монет, возьмите док, вот этот херек, ну, очень много монет. Призм не такая монета, у нее объемов даже нет таких, чтобы трейдить, спекулировать. Кто-то пытается, может там на этом заработать, к Матику можете обратиться, книгу его купить. Но она не для этого. И многим это было уроком хорошим уроком жизни и теперь многие в том числе и я они понимают как нужно работать на этом рынке и что стоит делать а что не стоит делать и заметьте я не бегаю и не плачу что вот они это было 80 центов когда я уже в ней был а теперь она полтора цента стоит Бля, это рынок и это очень здорово что она столько стоит в общем никаких технических подтверждений этого нового что призм Фиговая криптовалюта, в которую не надо инвестировать, я не увидел. Я, наоборот, увидел призыв к действию. Вот, люди раньше ерундой какой-то позанимались, опустили цену, в убыток себе понапродавали монет призм. И сейчас получается можно дешево закупиться а потом когда будут приходить люди уже на технологию вот в биткоине почему иванов не говорит что в биткоине весь черный рынок наркотики торговля оружием людьми наверное что там еще происходит почему он не говорит что это плохо почему он не говорит что люди из-за этого умирают тут в призм то ладно убытки а там люди умирают Потому что наркотики вот купили какие-нибудь паленые, а даже не паленые Передозировка была, и все. Оружие продают через биткоин. А этим оружием что делают? Людей убивают. Почему об этом Иванов не говорит? Что хуже? Потерять деньги или лишиться родного человека или своей жизни? Так что Иванов, тут мы можем подменять понятие очень долго и ни к чему общему не придем. Ты покажи, почему биткоин такой крутой, ты его всем советуешь. Вот кроме вот этих цифр. Потому что цифры могут меняться и меняются. И люди, которые покупали по 20 тысяч биткоин, по 19, потом увидели 3000 цену. Это, конечно, не в сто раз он упал. Но люди к хаты продавали, понимаешь? ли Кредиты брали в банках. А тут вот так вот получилось. Поэтому распиши, чем крут биткоин и чем не крут призм технологической точки зрения потому что за рынок отвечают пользователи и если у тебя уж есть по стоимости на монету какие-то претензии то обращайся к сообществу призм то что они что-то не то делают они а поливай грязью саму криптовалюту и сам механизм ее работы потому что одно от другого как-то не зависит Ну а на сегодня у меня все мы разобрали двух двух аферистов наверное потому что иванов он хоть тут и не обманул в этом посте нас но по интернету он бегает рассказывает что призм это скам призм это не криптовалюта и всякие подобные вещи хотя призм это криптовалюта если ауру уже криптовалюта то призм это точно криптовалюта и есть у призм технические свойства которые которые будут полезны людям в будущем, а именно это и, можно так сказать, гарантирует, что монета будет востребована, монетой захотят пользоваться, захотят ее иметь, и ее стоимость будет выше, чем сейчас. И попрошу заметить Иванова, что разработчики призм никогда на своих ресурсах, насколько мне не изменяет память, не рассказывали о призм как об инвестиционном инструменте и не обещали какой-либо доход. Это тоже надо иметь в виду, говоря о том, что кого-то там в Призм обманывают. Кто-то там кого-то обманывает и везде, и в биткоине кого-то обманывают. Но вот разработчики о доходности в Призм вроде бы не говорили. У меня все.